Сегодня я делаю сыр с кунжутом, вот изначально я подогрела молоко до 36 градусов на водяной бане, молока у меня 6 литров, вот я вылила пепсин в кастрюлю и теперь его тщательно перемешиваю около 2 минут, как указано в инструкции. Перемешала, теперь накрываю крышкой, чтобы подольше сохранить температуру и оставляю это минут на 40. Вот прошло 40 минут, я проверяю, сгусток образовался, на ноже не остается следа и на пальце, значит можно резать наш будущий сыр. Резать я его буду с помощью шампура. Очень важно прорезать до самого конца, вставляя шампур на самое дно кастрюли, вот. не очень крупными полосками, мелкими, но в итоге кубиками, чтобы получилось как бы решеточкой. Вот И это я в одну сторону прорезала, теперь в другую. Точно так же нарезаю до конца в другую сторону. Затем э, с помощью согнутого шампура, вот как подсказано в книжечке, которую мне тоже прислали с этого сайта. Я, я напомню, что заказывала я все на сайте myta.su, и здесь есть книга рецептов, ну и все, много всего остального для домашнего сыроделия. Э, я согнула шампур по радиусу, по диаметру кастрюле всовываю его до самого низа и очень аккуратно, медленно поднимая, по поверти, вертикально проворачиваю. Теперь кубики у меня все небольшие, примерно одинаковые. Их нужно перемешать. Перемешивать их нужно очень аккуратно. Сначала нагреваю воду, добавляю около двух градусов. Всего температура воды должна быть не больше 42. Вот. Очень нежно перемешивать очень плавно не повреждая будущий сыр сгусток температуру воды я поднимала медленно где-то за час на два градуса Нет, меньше, минут за 40 на 2 градуса. Так вот, за час двадцать уже был готов сыр. Нужно быть внимательным, чтобы не скапывал конденсат в молоко. Ну, в сыр Вот он уже твердый. Он скрипит на зубах. Значит, сыр готов. Его можно переливать. Точнее, отделять сыворотку от сыра. Сыр я этот начала делать, потому что у меня есть маленькая дочь, которая очень любит сыр. В магазине хороший сыр. Не знаю даже, хороший он или нет, но стоит дорого. А дешевый ребенку давать не хочется. Поэтому я решила попробовать делать домашний сыр сама. До этого я никогда не ела домашний сыр. Я покупала только в магазинах. Я, конечно, была очень дюлена. Когда попробовала первый раз, это очень вкусно. В этот раз сыра получилось много. Около килограмма точно. Здесь у меня на жареного кунжута 2 столовых ложки, раньше я добавляла соль не перемешивая, то есть солила сыр сначала сверху, потом переворачивала солила снизу, в середине сыр получался без соли, через два часа сыр я уберу в холодильник, часов на 8-10 его нужно убирать, но я оставляю до утра и утром уже все пьем чай с сыром. Вот сыра, которая у меня вышла из 6 литров молока. Вот сыра. Сколько получилось? Достаточно много. Вкусный, ароматный. Сейчас мой дегустатор оценит. Мой самый главный дегустатор. Очень, очень любит сыр.